А вот у нас в процессе э, работы каждодневной бывает такое, что э, ну, например, в 2 часа прилетело там какое-то замечание, которое нужно устранить к 4. И как быть? Как быть, да, тогда. А у нас планерка была там, ну, условно в 9 утра. То есть уже мы все распланировали, тут вот опять прилетело. Да, но это вот связано с спецификой работы. Это, это предсказать невозможно. Невозможно было предсказать. Сейчас отвечу. Значит, э, э, я скажу, что этот вопрос я встречаю каждый раз, то есть каждый раз значит, и про специфику и предсказать невозможно. На самом деле это, скорее всего, прав, действительно было невозможно предсказать, тем не менее первым ответом я скажу такую вещь, что скорее всего есть точки для улучшения нашего процесса, которые позволят сократить количество вот этих вот внезапных э, замечаний. Я не буду сейчас утверждать, это моя гипотеза, это вот мой первый классический ответ. А есть ответы системы из методики Agile, нужно при планировании обязательно закладывать буфер на внезапные задачи. А Как, как добавлять работу? Да. Значит, Да, добавляешь в Trello сегодня в работе новую карточку. А команда, команде в общем чате пишешь, в котором брифинге проводишь, пишешь в общем чате в команде, что коллеги, внезапная задача от заказчика такого-то, срок такой-то. И учитывая, что у тебя уже не будет возможности на брифинге об этом сообщить, потому что брифинг уже прошел, Но тут надо звонить. Звонить, то есть тут ничего нового нет. Можно, конечно, технические средства придумать, там смс-ками, автооповещения делать и так далее. Но ключевые моменты продумать процессы таким образом, чтобы сократить до минимума внезапные задачи, ну просто проанализировать все внезапные задачи, понять, почему они произошли и заложить в нашу технологию такие моменты, чтобы внезапных задач от клиента было меньше. Второе, закладывать буфер в планировании недели, в планировании дня, чтобы все понимали, что нужно еще заложить два часа на внезапные задачи, они все равно у нас будут. Третье, ну уже взять эту внезапную задачу, положить ее сегодня в работе и оповестить всех, кто в ней вовлечен, о том, что ребята, есть внезапная задача. То есть вот простой ответ такой будет.